Давайте этот самый немножко опять же на нашу тему, потому что надо а. полететь круголетием, да? Ну, это да, давай. Пару роликов таких веселых, а потом перейдем опять к Сочи, Лазаревская, 8 декабря. 29 зрителей замечательно это вертикальное позиционирование блин как тяжело нормально это все показать. Не густо, но тем не менее кто-то загорает, кто-то купается. кто Насколько... в одежде конечно, но кто-то купается. Насколько я понимаю, это вроде бы это легендарная жемчужина сочинская. Или может просто похожий какой-то отель. Или гостиницу, или как-то там отдыха организовали. Так, вот такие вот пироги. Так что все нормально, полете. Вот. Медведь, это сейчас купается, ну вроде как восьмое. Вот Ноября, это вроде бы от 11. 8, да Ну, каждый день не этот самый, но Тем не менее Все по-прежнему, Моржи, да? Маржи, наверное, маржи Так Дальше, что я тут хотел Так Ну, ты тоже вот, да, да, да Мишешь салат Раз. Здравия, родные Вон, смотрите, у меня тут это Салат Айсберг пророс Ты смотри-ка Вот так вот, а он этот как вот петрушка. Вот такие пироги. Ладно, давайте. Доброго нам сегодня дня, хорошего настроения и легких трудов. Пока-пока. Вот по-прежнему призываем. Чем больше вас раздуплится, тем быстрее придет это полетик круголетием. Салат ноября вырос. Ну это же прекрасно. Новый, свежий. Ну как это? Ну это замечательно. просто. Разве плохо? Вот, чтобы были какие-нибудь ноябрьские там клубники, вот. а у нас до ноября эта ремонтантная так называемая клубника цвела, и если было тепло, светло э -э и плодоносило, цветки были. Вот, уважаемый же Николай Викторович, ему удавалось, да, вот это вот, ну, с помощью этого генератора э, жизни, или как он там называл, да, выращивать все это дело под снегом. Но снега-то не должно быть вообще, понимаете? Это все абсолютно искусственно. Ну, вот Михаил Маенко пишет. Это вчера снимал вот этот вот салат. Причем мы, э, мы его весь вырвали в августе. Пророс, ну, то есть то есть вообще, с корня. Вообще вырос. Э, вырос. Новый. Какой лопух с руку, с ладошку. Да, много этих самых хороших вот давайте, чтобы было понятие от тех, которые, как говорится, как в танке чтобы было понятие, ну хотя бы виртуальный какой-то образ, что такое похожее <свы> да, на глубинную книгу вот кто-то знает, что это такое и попытался сделать подручными средствами нечто похожее, вот смотрите вероятно тот, кто видел, чтобы показать тот, кто совсем вот такой Так, вот смотрите, продолжаем. Прикольно, конечно. Барет целый какой-то с этими с пейзажами. Парк. Вот видите, некий такой псевдообъем получается. да? Вот, А глубинная книга, если вам допуск, скажем так, дадут, вот. Это все в движении, со звуком, светом, запахами, со всеми этими делами. И вы еще там принимаете активное участие по возможности, да, вот, ну, иногда осознанно, иногда не особо, но тем не менее, вот. как правило, вот, это дело интерактивное бывает, да? со всеми этими ощущениями, причем ощущения там значительно глубже, потому что это более многомерное пространство, там ощущения значительно больше. Не вот это, когда ты знаешь все, но ничего не чувствуешь у этого у всевышнего запазуха, нет, это как раз в ваших, ну, более продвинутых телах, там, Лего-Орлега или там Бога, это не суть важно. Вот. Это вот такой образ вот образ для того, чтобы было такое понятие. Сейчас тут пока раз по погоде. Медведь. Я один раз на крещение окунался в прорубь. Я думал, стану У -у -у. хладным трупом. Лайтхавер. Если снег может быть, то должен быть теплым классно. Вот, Суровый Суров. Интересно, ну, этот самый стыдоба. Сты? Ну, ты, в смысле, Доба И этого барашка нарисовал. Ну, в смысле, ба. Да, Забавно. ну так вот. Ну, дело в до том, барана. что да, Если по звукам, по букове, по слогам разбирать, то можно глубинное это понятие Ну, ну да, чего-то, с, чего да? с твердой, если там ты, да, допустим, угу. чего-то такого основного, основательного. Ну, да? смотрите, тоже как пугают, да. Все пишут, по их словам, на погоду влияет говорят, два фактора прощают потепление. потепления. Синоптики рассказали о причинах аномального тепла в ноябре. По их словам, на погоду влияют сразу два фактора. По прогнозам специалистов, в столичном регионе ожидается аномально теплый ноябрь. Предыдущий день стал самый теплый с 1948 -го года. Следующий обещает продолжать, продолжать бить рекорды. По словам климатолога Николая Терешенка, такая погода связана с повышенной циклоничностью со стороны Атлантики, откуда центральную Россию приносят теплые воздушные массы. С ним согласился синоптик Александр Ильин, который при этом назвал еще одну причину аномального тепла, по его словам, не температурные значения Москвы влияют, в том числе, глобальное потепление. Ильин отметил, что изменения климата особенно ярко отражаются на наших широтах. В целом, на текущей неделе температуры показатели в столичном регионе. Так, неустанно благодарим Игоря э, Аркадьевича, да, за то, что добывают эти новости, да, видите, вот какие отмазки они там придумают. И Атлантики что-то там разбушевалось, ну, призначивая. Знаменитое глобальное потепление. Вот, и что вот интересно, человек, который э, любознательный. С 1948 -го года самая теплая, э, Это самое, что там, ноябрь, да? Вот. А как же ж знаменитый генерал Мороз, там, с 43 по 45 во время войны, так что, может быть, раньше еще теплее было, раз это самое теплое, аж с 48 -го. Интересные вот такие мысли. Так, ну, теперь неустанно что это самое, да, неустанно говорился. Вы спрашивали у белых медведей, хотят mm -hmm. они, блин, там себе яйца морозить или не хотят? Вот давайте, посмотрите. Так, да, звук на всякий случай отключу. Да нормально вроде видно, запускай. Вот. О, ну нормально. Отрубается, аж. И пузо ж сверху все. То есть тепло. Наверное, на, на это может быть редко делает. Надо все ж кукожиться, все в каких-то этих берлогах. Вот так вот. Вот, вот видите, вот. Все понятно. Спросили убил. Я Нормально самых... разлегся. Беги, и что ему хорошо. Ему вот оно. Кайфует, видно это любому, да. Просто аж размаривает, отключается. Ну, видишь же, это скорее всего квадрокоптер летает, снимает его, да. И он даже там Ну так глазками водит. Вот. И все его размаривает, да. И он не бедный в настоящий момент, да, потому что не надо ему, блин, вот это нырять, жрять, жрать там этих. Р -р -р рыть этот лед, снег, чтобы сделать эту самую берлогу. Медведь. Это мой брат из варкуты. Медведь. Мы материализовали теплую осень. Материализуем и теплую зимушку. Да, предыдущая у нас слабо получилась, а вот та, которая перед этим, когда мы начинали это дело продвигать, та успешнее была. Будем надеяться и верить, вот надеюсь, что много здравых человеков подключится, и мы отменим эту зиму. Да, отменим. Просто, чтобы не было никакой белой пакости, никаких ниже нулей, а все по-прежнему... Влажненько, тепло, с травкой зеленой, с новым салатом ноябрьским. И с плавным таким переходом, с нормальным теплом, вот в, в декабре июле, в и все, и, и понеслась. Опять, да.